أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا قالوا то есть жители именно «Инна тятайернабикум» «Поистине мы увидели в вас дурное предзнаменовение». «Лаиллям тантагу» «Если вы не прекратите», «Лянарджуманнекум» «Ламутаакид» «Лам» – буква усиления – чтений не удлиняем. Ле. Ле Непременно. Побьем вас камнями. В и ле Та же самая буква. Буква усиления. Ле МСНКУМ. Непременно. Вас коснутся. Минне от нас редабун Алим. мучительные страдания то есть жители города тем самым угрожали посланникам но они сказали Колю, то и рукум, маракум, аинду kirтум, бал-антум, кому мустрифун. Колю, апостолы Иисуса сказали, то и Ваше дурное предзнаменование маракум обратится против вас. Самих. А Неужели если вас предостерегают? Вы считаете это дурным предзнаменовением? но нет, скорее всего, вы каумунь мусрифон. Люди, приступившие границы дозволенного. После этого жители города хотели смерти посланников, и эта весть дошла до Хабиба ан-Наджар. و <звы> جاء من أقصى المدينة رجلا يسعى у пришел Мин Аксоль Мадинати с окраины города. Мы говорили во втором мубине, на первой строке второй страницы в Аяте под номером 13, где говорилось. Хорье мы говорили селение, хотя в словаре переводится как деревня, речь идет о городе Антакия. И вот в Аяте 5 номер 20 мы видим Аксоль Мединати Окраина города. Пришел с окраины города Радюлин, мужчина. يسعى, в торопиях. Джэ, пришел в торопиях, пришел бегом и сказал: "Каля, Каля я Кауми", сказал: "О, мой народ". В основе было Я Кауми, я, который переводится мой удалилась, поэтому осталось «Я قومي» «О, мой народ!» «Иттаби'уль Мурсалин. «Последуйте за этими посланниками» «Иттаби'уль мала ясалюкум аджарам тадун. «Последуйте, о, мой народ!» Мен лес элюкум за теми, кто не просит у вас награды, Вагум Мухтедун, ведь они следуют прямым путем. В одном ревате говорится, когда народ хотел убить посланников, Хабиб был в пещере и поклонялся. Господу. И когда он услышал про положение посланников, пришел к ним, и стала ясной его религия. Когда Хабиб пришел к посланникам, он спросил у них, просили ли вы за свой призыв награды? Они ответили «Нет». Но мы говорили, следуйте. Тогда Хабиб сказал, о народ, следуйте за посланниками, следуйте за теми, кто не просит у вас награды. Они следуют по прямому пути и призывают вас к истине. Когда жители города услышали слова Хабиба, то спросили его, неужто он... Пошел против них. Неужто он бросил их религию и принял религию чужаков? На что им Хабиб ответил? «Что со мной происходит?» Почему ⁇ ля буду я не могу поклоняться ⁇ ля ⁇ тому, который ⁇ фатарани ⁇ создал меня. Что со мной происходит? Почему ⁇ я не могу поклоняться тому, кто сотворил меня? Предложение начинается с местомения ⁇ я ⁇ то есть «Что со мной происходит?» Притаж начинается с первого лица. И завершается «Ва-Илейхи Вторым лицом. То есть Хабиб начинает с себя. Говорит «Что со мной происходит?» «Что со мной не так, что я не могу поклоняться?» Хотя вы к нему. То есть к тому, «Кто сотворил меня и вас, хотя вы к нему, турджиун, будете возвращены». Такой вид предложения называется ильтифат, когда в одном предложении начало одно лицо, а конец предложения — другое лицо. И вот в этом эти мы видим, предложение начинается с первого лица — и заканчивается вторым лицом. Точно так же ильтифат есть в суре Фатиха. Когда сура начинается с местоимения «Он», «Ему», то есть с третьего лица. Когда мы говорим «Хвала Ему», «Господу миров», «Он всемилостивый», «Он милостивейший». А потом... Мы говорим и яка на арбуду мы тебе поклоняемся хотя фатиха начинается с третьего лица и по идее нужно говорить ему мы поклоняемся но в середине местоимение меняется с третьего на второе то есть с третьего лица переходим на второе лицо и говорим Тебе мы поклоняемся и только у тебя просим помощи. Данная формулировка, форма, правил называется Ильтифат. Что было бы, если Хабиб сказал? Что с вами происходит? Почему вы не можете поклоняться тому, кто вас создал? Ведь вы же будете возвращены». Ведь все в конце умирают Никто не остается в этом мире Все умирают А мы знаем, что смерть это возвращение К тому, кто создал нас Из одной капли И в этой мудрость, Что он начал с себя Что со мной происходит Я не могу истинным образом поклониться тому, кто создал меня Хотя и вы Как и я Уйдем из этого мира, вернемся к нему, говорит Хабибу-Наджар. и <говорит> Хамза в начале аята Э указывает на вопрос, то есть вопросительное предложение Неужели Я, говорит Хабиб Наджар, стану поклоняться другим богам помимо него Ин Юридни Рухману Бедур Ведь если всемилостивы пожелает причинить мне зло, то их заступничество ничем не поможет мне. И они не спасут меня. Когда народ услышал слова Хабиба, они сказали, о, Хабиб, неужели эти посланники смогли отвратить тебя от религии наших дедов? Отвернись от них, вернись же к нам, а иначе мы сильно тебя накажем. На что им ответил Хабиб. В этом случае я буду в сильном заблуждении. То есть, если я отвернусь от ислама, то окажусь в сильном заблуждении. И после этих слов он обратился к посланникам и сказал... ИННИ АМАНТУ БИ РАББИКУМ ФАСМАУН ИННИ АМАНТУ Поистине я уверовал БИ ВАШЕГО ГОСПОДА Хабибу Наджар сказал я уверовал в вашего господа но не сказал я уверовал в своего господа если бы он сказал ⁇ Аменту биро би ⁇ я уверовал в своего Господа ⁇ то в этом случае жители сказали бы, что ты поклоняешься своему Господу, а мы поклоняемся своим богом. Поэтому он сказал ⁇ Я уверовал в Господа этих посланников, апостолов Иисуса, мир ему ⁇ Фасмарун, услышьте меня. أجيبني. Примите, ответьте. Как на примере, когда мы в намазе говорим Самираллаху лимен хамида, что означает Самира не просто слышит Аллах, а Хабиля, то есть Аллах принимает, поэтому как. Самира в означает Хоть и слышать, но смысл принимает Так и здесь Фесмарун Принять и Ответить Фесмарун Услышьте меня Таким образом Хабибин Наджар Объявил О том, что он уверовал В одного Всемогущего Творца и стал верующим единобожником после того как народ услышал эти слова они схватили хабиба привязали на его шею веревку и повесили на городских воротах ученый сказал что его при этом закидывали камнями а он говорил, «О Аллах, наставь на истинный путь мой народ». Он так говорил, потому что праведники никогда не просили и не просят плохого. Они всегда просят у Всевышнего Творца хорошего для людей. И никогда на них не сердится. Ведь тот, кто сердится, не может быть из приближенных. По истории мы помним, как курайшиты камнем сломали зуб пророка Мухаммада саляллаху ассалям, а он при этом призывал их к хорошему и приговаривал о Всевышней Наставь на истинный путь Мой народ Ведь они не знают истины И даже когда пришел ангел И сказал Хочешь, о Мухаммед Я обрушу горы На них За то, что сломали тебе зуб наш что пророк Мухаммед алейхиссалям, Что сказал Они ведь не знают То есть он Сказал нет. Поэтому этот город, который называет, называется Таиф, остался целый, невредимый. И таким образом пророк милости сделал лишь хороший для них дура По поводу Хабиба, хабиба ан-Наджар ученый Хасан говорит, что жители Антиохии связали его и привязали к конечностям, к стянутому вместе деревьям и отпустили их, и могил его тоже находится в городе Антиохия. <соскоп> «Кыля» было сказано «Удухуль вайди аль-джанна в рай». То есть из этого аята видно, что Хабиба сделали шахидом. Он перешел в мир иной и начал слышать слова ангелов. Оля и сказал Хабиб я лейта кауми, Их, если бы мой народ Их, ярлемун, Если бы мой народ только знал Бима гафара ли рабби Ваджи'алани минал мукрамин Бима гафара ли За что простил меня «Робби, мой Господь, ваджааляни и сделал меня миналь мукрамин одним из почитаемых». Также есть мнение ученых, что когда Хабиба мучили, он, подобно пророку Ибрахиму, подобно пророку Аврааму, не чувствовал наказаний, и перед глазами его был рай. «Эх, — говорит Хабиб, — если бы только мой народ знал, за что мой Господь простил меня, за что Всевышний помиловал меня, и за что Он сделал меня». Из своих приближенных пусть и вершний сделает нас из своих приближенных помилует и простит поистину он гафур прощающий и гафар более прощающий аминь